Всем доброго дня продолжаю тему предсказаний на 2022 год вначале хочу сказать что не хочу повторяться поэтому откройте пожалуйста предсказание 2022 ведьмина изба первая часть и посмотрите, потому что там сделано предсказание, очень подробное для этого года. Второй момент. Все ждут второй части. Вторая часть есть отдельно по странам. Первая часть означает, что это общий прогноз, а потом уже отдельно по странам. Следующая часть – Предсказания о России, первая часть и вторая часть. Можете посмотреть, кому интересно, что будет в России. В этом году немного трудно э, дается снимать, точнее времени нет. Очень загруженный год и очень много информации, поэтому я одну часть сняла в конце прошлого года уже, вторую часть в начале этого года. У нас еще целый год впереди. Успеете еще узнать, что и как должно быть. Итак, все, что было сказано и в первой части, и все, что было сказано о России первой и второй части, не только о России, уже сбывается и с большой периодичностью. Те события, которые были отмечены, они не в единичном э, числе должны сбываться. То есть, если сказано о чем либо ну, например, э, поджог торговых центров, но без жертв, значит, они будут сбываться, и их будет много, таких происшествий, таких моментов. Собственно, это началось. Второе, что очень важно, я предупредила в начале не в начале, даже в конце прошлого года, что этот год маньяков. Уже сколько случаев постоянно какие-то здоровые взрослые дяди гоняются за детьми, пытаясь их утащить куда-то. Будьте очень осторожны, провожайте своих детей и встречайте. Впрочем, чтобы иметь общее представление, еще раз говорю, посмотрите мои предсказания, которые были сделаны в конце того года. Итак, продолжим. Страны СНГ. Поскольку у нас год воинствующей мудрости, поэтому я решила как декорация поставить статус, статую извиняюсь, Афины Паллады. Поскольку она и есть воинствующая мудрость. Какой-то темп года, какой покровитель и символ года, я уже объяснила, прошу еще раз посмотреть, я не хочу повторяться. Для особо одаренных существ, повторяю, когда я сказала, что э, еще делаю предсказание в 2021 году в конце. Почти декабря, я сказала: ушли высокосный и поствысокосный год то есть 2020-2021 год. 20 был высокосный, 21-й поствысокосный. Сейчас иной год совершенно. Прежде, прежде чем открывать свой рот, я не знаю уже, как говорить, потому что уже омерзительно вот это неблагодарность, это будлятство, которое в ответ на все, что ты делаешь для людей. Так вот, прежде чем говорить, потрудитесь научиться для начала слушать. Слушать, потом открывать рот. Так будет лучше. Итак, начнем. Наверное, вначале скажу про Армению. Не потому, что это моя историческая родина, а потому, что я хочу быстро пролистать эту тему и завершить. Вы ждете моих предсказаний. Я эти предсказания делала 4 года подряд. Именно по той ситуации, которая случится. В начале войны я вам сказала, что будет, что с вами случится. По полкам разложила, объяснила, предостерегла. К сожалению, никто не услышал и не понял. Когда ваши дети были в лесах, еще живые, я сказала, спасите ваших детей. Призвала, предостерегла, объяснила, разложила по полкам, даже сказала, где они находятся. Я не спала на всем, то есть протяжении этой войны. Все 44 дня практически я не отдыхала. Я давала ритуалы различные для матерей, как начитать сыновям, чтобы те спаслись, вернулись назад. Многие благодаря этим работам вернулись. Потом мы совместно проводили работы для того, чтобы пленных освободили, многих начали освобождать. Случились невероятные вещи, которые просто были неожидаемы, невозможны, но магия, силы нас услышали. Потом я вам сказала фактами, кто что сделал. После, после этого все нашло подтверждение. Потом, э, перед тем, как вторые выборы начнутся, я вам сказала, что ожидает людей, которые пойдут и вновь приведут к власти предателя. Я устала. Я устала от вас. В Армении всего... Может 15-20% настоящего армянства, у которых болит душа, которые переживают за, павших, за преданных, за преданных смерти героев. Остальное – будломасса, масса, которая гуляет, пьет, радуется, которая считает, что все обязаны и должны все страны должны их защитить, диаспора должна их содержать, а они должны пить, гулять, Радоваться жизни дальше. Я не хочу вам больше ничего говорить. Все, что я сказала, уже сказано. И вы можете открыть и посмотреть. Я, я не буду вас успокаивать, утешать. Плывите по течению. Вам не привыкать. К большому сожалению, вы уже отход той самой великой древней генетики, которая была. Если армянство сохранило свое лицо и себя, то это э, диаспора. Вы лопазаете с теми, кто убил ваших детей. Вы забыли все ради полного желудка. Было бы что пожрать. Вы готовы продать родину. Абсолютная дешевизна. Власть подонков. Это ваше отражение. Это ваше отражение. Идите, слушайте всякие иллюзии, мусии, всяких колхозниц необразованных, которые сутками сидят и говорят о том, что предатель, который вас продал с потрохами, сам Иисус Христос, который не зашел с небес. Интеллигенция, которая молчит. Генералы, которые молчат. Позор вам. И мне вам сказать больше нечего. Я не хочу возвращаться к этой теме. Вы недостойны моих предсказаний. Вот и все. Не ваш уровень я. Вот в чем дело. Уровень у вас слишком низкий, чтобы понимать мои предсказания и принимать. Ваш уровень. Вот эти колхозницы, которые сидят, вас обманывают. Слушайте их дальше. Заполонили сектами, заполонили... Какими-то грязными организациями вы превратили мою родину просто в Содом и Гамора. Мне стыдно. Вы абсолютно эгоистичные существа, которым все равно, что чувствуют армяне вне Армении, которые для вас только сделали. У вас нет ни стыда, ни совести, у вас нет ничего святого. Вы празднуете свадьбы, жрете, пьете возле древних храмов которые составляют мировое наследие. Вы показываете всему миру наш народ в варварском таком состоянии, что не соответствует действительности. Мне очень стыдно, что и вас, и нас называют армяне, потому как вы от нас очень далеки, что касается армянства. А те люди, которые там есть и остались, 20% абсолютно достойных людей, в которых душа болит очень больно очень больно смотреть очень больно это все лицезреть это просто золотые просто золотые дети они еще дети это золотая молодежь вот именно та самая золотая молодежь друзья мои возрождайте национальное соединяйтесь с корнями я вам скажу что эта грязь сметется, Осталось недолго на самом деле, недолго. Но после того, как эта грязь сметется, запомните всех, всех существ, кто предал и продал свою родину, память своих павших детей, всех. И знайте, что постепенно нужно очищать нашу генетику от этой грязи. Очищать, не прощайте их. Не прощайте никогда. А диаспоре, мой совет, не хотите дальше вот с этим всем наблюдать, перестаньте им помогать. Я сказала и повторяюсь, однажды бараны восстанут и сожрут своего чабана. Это время не за горами. Вы сами выбрали это будущее. Каждый дрожите свою шкуру, пока до вас не добрались. Если чужой ребенок погиб, ничего страшного, можно погулять на свадьбе. доберутся до тебя, будешь орать о своих правах. Я не хочу о вас ничего говорить больше. Правда, вы мне противны. Просто. Абсолютно. Не хочу. Пять тысяч лет проливали кровь наши деды и прадеды за эту землю, чтобы вы нечисть там заселяли. Ужасно омерзительно. Я не знаю, каких детей вы воспитаете, какое поколение. Но то, что вы давно уже не те, что были во времена Тиграна Великого, это факт. В конце каждого тысячелетия так бывает. Грязь сметается. По крайней мере, я рада, что вы показали свое истинное лицо. И романтика слетела. И вот эта вот идеализация Родины из своей нации э, как-то улетучилась. По крайней мере, мы трезво поняли, кто вы есть, на что вы способны, как вы продаете память своих детей. Остальным говорю еще раз. Эта грязь пройдет. Это будет самая позорная страница в нашей истории. И поверьте мне, те, кто это сделал, очень страшно завершать свою жизнь. Очень страшно. И это не утешение, это реальность и факты. Иначе бы я не сказала, вы знаете, что я не ошибаюсь. Остальному армянству я говорю, будьте сильны и не сдавайтесь. Они ничего с вами сделать не смогут. Просто запомните это время и больше никогда не относитесь э, с каким-то великодушием к подобному бытлу. Они это не понимают. Стоит им прийти к власти, стоит им просто получить какую-то власть и возможность, они тут же показывают свою истинную рожу. Итак, дорогие друзья, тему Армении прошли. Кому это интересно, смотрите мои предсказания прошлого года, позапрошлого года. Я все это говорила уже. Придет ли сильный человек, да. Он придет. Я это сказал три года назад. Он придет. Позвольте больше ничего не говорить об этом. Это очень очень больная для меня тема. Все вернется на круги своя. Единственное, что мы не вернем, это тех павших детей. Каждый из них мог бы принести нашей стране колоссальную удачу и помощь. Но вы их не оценили. Когда нация не ценит то, что имеет, это у него забирают. Запомните это. Вы столько раз говорили, зачем нам этот карабах, зачем мы зря погибаем, нафиг он дался. В конце концов оттуда поняли и сказали, не надо вам, забираем. Живите без этого. Ну что, вам легче? Хорошо жить? Каждый день в плен попадаете, каждый день убийства. Ну, отдали. Нормально так? А вы знаете, что чем больше отдаете, тем больше аппетиты с другой стороны возвышаются. Не слыхали? Давайте на этом все. Так, перейдем к другим странам СНГ. Друзья мои, в СНГ пока что один гегемон, если кто не знает, что это такое, это страна, которая ведущая, которая главнее. И это страна Россия. Неудивительно, потому что это самая большая страна в мире. Кроме всего прочего, это страна, которая, как бы назвать политики, это называют газообразная политика. Смотрите, каждая страна имеет свою защиту. Китай стен устроил, да? кого-то защищают стены гор, это Кавказ. Америку защищают моря. Ну, океан, моря, да. И так далее. У каждой страны есть определенная защита. Даже у арабских стран есть защита. Это пустыня. Пустыня, которой не так легко перейти. То есть есть определенная буферная зона. Стена, которая... Символическая стена или настоящая, которая защищает... Защищает эту страну от набегов, от нападений и прочее. У России этого всего нет. Единственная это северная часть России, омываемая океанами и морями, которая защищается, да? защищена, вот она, буферная зона. Поэтому у России такая газообразно-ползучая политика называется. Для того, чтобы защитить свои границы, она поглощает. Мелкие, большие страны и поглощает, если поглощала тогда именно завоеваниями, подчинениями себе. Как говорила Елизавета Петровна, Россию победила только Орда, а теперь Орда в составе России. Э -э вот единственный выход был для России обезопасить себя, это вбирать в себя те народы и страны, которые изначально, испокон веков, все время совершали набеги на границы. Вот э, после падения Золотой, Золотой Орды Россия начала отвоевать себе обратно те ханства, которые образовались на ее территории. Астраханское ханство, Калмыкское ханство, Северное ханство, да, Крымское ханство, Башкирское ханство, то есть, ну, входило это в Крымское ханство, так далее и так далее. Вот она вобрала в себя эти ханства и тем самым себя обезопасила от дальнейших набегов. Люди стали, народы, проживающие в этих ханствах, потом, э, да, извиняюсь, та, э, Казанское ханство, Крымское и так далее народы, проживающие там, стали россияне и все. И то есть вот эта вот возможность и какое-то желание этих народов на нападение и завоевание границ России отпала, потому что они оказались внутри этой страны. Так вот, вот эта газообразная политика России, естественно. Сейчас эта ползучая политика, она завоевывает эти страны уже своей культурой, уже своими э, месторождениями. Они полузависимы. Какие-то страны зависимы от России, какие-то полузависимые и прочее. То есть другого выхода у этих стран и нет. Это не сказано в таком... В контексте, как бы, знаете, некуда им бежать и не некуда деваться. Нет. Просто поскольку это самая большая страна с большими ресурсами, да и с родственными связами, с историческими связями, мы же рядом живем все. Это не Америка, которая формировалась из беглых каторжников, понимаете. Это народы, которые тысячелетиями находятся рядом. Естественно, у них между собой уже культурный обмен, и поэтому эти народы, понятное дело, уже адаптируются к такому порядку, что Гегемон, то есть главнейший, управляющий, делающий погоду в СНГ, сейчас уже является Россией. Поэтому от политики России очень многое зависит и что произойдет в этих странах. Хочу предупредить, страны СНГ и жителей страны СНГ. Это год революции и больших потрясений. То, что в России стабильная ситуация в 2022 году, это не говорит, что такая же ситуация может быть у тех стран, которые вокруг России. Это год война, это год разбоев, это год беспорядков, это год постоянных выходов, митингов, жалоб, это год свержений властей, это год, когда будут уходить и старые лидеры, и новые лидеры, это год, который даст толчок некий такой. Во-первых, начнем с того, что Америка начнет уходить потихоньку из этих стран потеряет свое влияние, потеряет свое влияние и начнет кидать тех, кому покровительствовало. Вспомните Афганистан, как только тали... Тали... талибы, талибы вошли в Афганистан, американцы просто кинули тех, кто на них надеялся, и, и убежали. То же самое будет здесь. Предупреждаю про американских лидеров, про американских депутатов и прочее, прочее. Вы будете брошены. Более того, в Америке будут на вас заводить дела. Ну, мы доберемся до Америки еще. Пока, что касается вас, в Америке на вас будут заводить дела. И дабы спасти свое лицо, американские э, правители, американские лидеры, американские партии, будут осуждать вас тех, которые вчера были их марионетками. Итак, русофобские, антироссийские настроения опять возьмут вверх. Они возьмут вверх в Туркменистане, они возьмут вверх в Казахстане. Я про Казахстан уже говорила, кому интересно, откройте, посмотрите. И все будет и получится ровно так, как было сказано, хотите вы этого или нет, это уже... Ваше дело. Но оно именно так и будет. Иногда, конечно, очень приятно делать вид, что ты не видишь правду. Ибо правда, она вообще горькая пилюля. Но приходится глотать, потому что никуда не денешься. Это написано в мировой памяти, в, в этих пластах информационных. И оттуда и приходит эта вся информация. Теперь... Еще раз повторяюсь: время лидеров женщин. Женские организации, органи организации солдатских матерей и прочее, прочее. Следующее волнение ждите в Киргизии. Дальше ждите в Таджикистане. В Таджикистане начнется просто.. Э но если не гражданская война, но начнется гражданские столкновения. К власти рвутся генералы, их будут арестовывать, народ будет выходить, пытаться их защитить. Границы Таджикистан очень уязвимы. В Таджикистане очень сильна наркоторговля, сейчас особенно. И очень много смертей молодых будет в Таджикистане. Много самоубийств среди женщин. И по этому поводу поднимут голову партии, защищающие права женщин, запрещающие домашнее насилие. Но мы понимаем с вами, что, к сожалению, ни, одни, ни одна партия, защищающая женщин, так и не смогла их защитить. Но, по крайней мере, этот вопрос будет поднят. И вот эти женские организации найдут какой-то отклик в душах людей. Большая рождаемость девочек, опять же, это год девочек все таки Девушек, женщин. Э -э Какой-то развал большого, большого здания в Таджикистане. Жертвы и некачественное, некачественное строение. Вообще в Таджикистане сейчас начали очень много строить. Очень большие высотные дома и прочее. Там почва не предусматривает. Есть горные местности, есть местности, где песчаная почва. И вот в этих местах, там сейсмическая зона, там оползни и прочее, они не предусматривают, причем быстрое строительство и прочее. Поэтому вот падение одного здания, разрушение приведет к очень большому скандалу и к очень большому народному волнению. Какой-то клуб, оперное здание, что-то в этом роде. Если у вас есть вот подобные здания, которые построены на скорую руку, будьте осторожны и бдительны. Я говорю медленно, некоторым это не нравится, медленно говорю, потому что мне эти образы приходят, и мне нужно передавать. Если вы знаете другой способ ясновидения, пожалуйста, вы можете сами снять, и мы посмотрим. Научите нас, как правильно нужно это делать. Пока что более четкие и ясные прогнозы даю только я, и те, кто облаивает меня в жизни своей, не рискнут это делать, потому что Недостаточно просто говорить, это все должно еще сбываться, а это сбывается. Итак, далее поднятие цен, и начнется новый, новый проект в Таджикистане «Молодые семьи». Люди, которые женятся, государство будет им обеспечивать, давать э, возможность купить дом, либо построить дом, одним словом, землю. Таким образом будут поощрять рождаемость э, и попытаются помочь молодым семьям. В Таджикистане станет модной э, многоженство. Оно уже есть, но станет модный и ведут закон под названием «Брак для удовольствия» или «Брак удовольствия». Такой закон есть в арабских странах. То есть узаконенные любовники, чтобы их не закидали камнями, мужчина соглашается взять жену и официально представить, ее, как свою сожительницу, жену, как хотите. Но при этом он не имеет никаких обязательств. Он может признавать этих детей, может не признавать. Одним словом, для того, чтобы спать вместе, считается, что таким образом прелюбодеяние станет меньше. Однако брошенных детей становится больше. Вот в Таджикистане ведут этот закон, потому что очень много стало уже, многоженство очень много стало этих терминов вторая жена и прочее и ведут этот закон, что на самом деле усложнит. Через пару лет этот закон отменят что вызовет еще одну волну далее очень большая безработица чиновничий беспредел и политические убийства, они касаются всех стран, знаете это. И там начнут умирать знаменитые люди. Причем не старые. Вот знаменитые люди друг за другом начнут умирать. То убийство, то еще какие-то и так далее. Почему-то такой год, что обеднеет. Вот культура этой страны, и удар придет именно по знаменитым людям. Далее, выезд из страны людей, как было, так и продолжается, но из России тоже их будут депортировать обратно. Я боюсь, что для Таджикистана 2022 год не самый лучший. У кого есть сбережения, деньги, лучше вкладывать в землю, в дом, купить недвижимость, что-то такое. Обесценятся деньги там. Обанкротится большой банк который принадлежит одному из чиновников. Его арестуют, следовательно, банк обанкротится, и начнется цепная реакция. Для Таджикистана все-таки год бедный, не очень хороший. Засуха, хотя программа для сельского хозяйства будет как бы выдвинуто вперед, но это мало что даст. Люди не могут себе позволить вкладываться в сельское хозяйство. Помощи нет никакой. Очень высокие налоги. Технику нужно покупать и прочее, и прочее. И следующее, что я скажу, очень много Иностранных, и иноверных невест ждите у себя. Очень много э, браков с иностранками. Причем после этих депортаций они будут уезжать, чтобы жить с мужьями там. Дело в том, что народ Таджикистана немного себя потерял. Он очень сильно отошел от традиций, от обычаев, которые сохраняли тысячелетиями. Вот этот строй, да, выручка, большие кланы, семьи. Он сильно отошел от этого всего. Вроде не европезировалось, но и, но и от своего отошел. И поэтому вот вследствие этого это такое наказание некое. Когда люди отрываются от корней, у них начинаются очень большие проблемы. начинается проблема в стране, начинаются проблемы между гражданами этой страны. Они друг друга не слышат, не понимают. Каждый гнет свою линию. Мало стало там патриотов, мало стало людей, которые переживают, понимаете, больше набивать свой карман. Вот После 90-х, после этих гражданских войн, после этих кровопролитий, все же восстановилось более-менее вот это все. Пришли к власти люди, которые восстановили их период, первый период правления был очень такой достойный, сильный. Они хотели поднять страну, и у них была вот эта любовь к своей родине, к своей истории, к своим истокам. Потом вновь вот их начали окружать, опять... Понимаете, как они вначале приходят абсолютно голые, с голой задницей и с большой мечтой превратить свою страну просто в рай, чтобы народ был доволен и так далее. А потом они начинают, они начинают богатеть, они начинают понимать, что это просто источник жила золотое. Понимаете, они начинают это все э, грести, они забывают обо всем, что было сказано окружает себя этой роскошью и все прочее. И начинается старый сценарий. Опять народ в проигрыше, опять народ в темноте. И, и, и как бы на смену тех шакалов приходят другие. Вот так получается. Ну, у Таджикистана после советской власти, наверное, так и не появился тот самый лидер, который сможет эту страну вытащить. И самые... Страшное, что я хочу сказать. Народ потерял вот это вот жалость и сочувствие друг к друг другу. Они друг друга обманывают. Они обманывают друг друга здесь. Они э, обманывают родственников друг друга, кидают. Могут поехать сказать, что там их сын паспорт потерял, нужно выкупить, взять деньги, привезти, не отдать. То есть они сами вот ведут себя по отношению друг к другу настолько вот неправильно, мягко говоря. Из-за этого многие люди, если они теряют документы и прочее здесь, они не могут ни в посольстве Таджикистана найти помощь, ни среди своих соотечественников, и люди остаются просто ни с чем, начинают на вокзалах попрошайничать, умирать и так далее. Это ваша беда, понимаете? Если вы меня слышите, вы должны себя тоже винить и критиковать. Я хочу, чтобы народы, для которых я делаю эти предсказания, меня понимали правильно. Я не учу вас жить, но человек, знающий, видящий будущее и понимающий, в чем корень зла, я вам просто говорю, относитесь самокритично к себе, не идеализируйте себя, посмотрите, какие минусы, неправильные шаги у вашего народа и начните это исправлять. Потому что как к нам обращается, как у нас складывается судьба, как у нас страна живет и так далее, это все наша вина, ведь все зависит от одного человека, то есть от каждого из нас. Если каждый из нас будет делать все от себя зависящее, чтобы в мире было много добра и хорошего, мир совершенно изменится. Но ведь мы валим на других, пусть другие сделают, потом я, может быть, вот что произошло с Таджикистаном, понимаете, устои и так далее. В деревнях еще, в селениях, в глубинках это еще сохранилось. Выручка там, взаимовыручка, помощь и так далее. А дальше оно теряется. Забылась святость брака. Мужчины приезжают здесь, забывают свою семью, находят новую женщину. Оставляют просто, по сути, в бедности, в нищете ту свою семью, которую они создали и так далее. Конечно, за это идет наказание. За это на народ падает наказание. Если народ забывает свои истоки, если народ забывает все, что было ему дано изначально, как народу, да, вселенным мирозданием, то этот народ проходит некое наказание, пока не поумнеет. Начнутся стычки, начнутся очень такие разборки между, между памирскими кланами и кланами в Таджикистане. Начнется немного такое, не сильно, но имею в виду волна такая пойдет преступности. И голову поднимут преступные авторитеты и прочее с начнется такое не очень. Всегда они были так себе, а сейчас как прям обострились. Какие-то события произойдут между ними, что обострит еще больше. там Убийства, разборки, одним словом. Просто помирцы считают себя другой нацией. И они, в принципе, правы, они другая нация. Знаете, как Образовались памирцы, когда Александр Македонский завоевывал Восток. Он остановился в Памире и построил там город, создал там форт для себя, оплот. И женил 10 тысяч своих солдат, греков, латинянинов, разных национальностей, которые служили. Он женил на местных женщинах. Это, это время, этот момент называется Великая Свадьба. И вот так образовался помирский народ. Собственно говоря, они наполовину местные, наполовину европейцы. Поэтому они между ними все время стычки. Хотя они очень красивые люди. Они очень красивый народ. У них европейские черты, они голубоглазые, светлые и так далее. Итак... Я думаю, что про Таджикистан достаточно, чтобы вы просто поняли, как лучше себя вести. Узбекистан. В Узбекистане начнется травля старых властимущих. Она уже была, но в какой-то момент это остановилось. Опять начнется с новой силой прямо травля. И ненависть к старой власти настолько велико, что будут прям заходить домой, и будет убийство целых семей. Старых кланов, те, которые накопили богатство. Но... В экономическом смысле Узбекистан намного лучше живет и будет жить в 2022 году. Намного лучше. Многие даже домой вернутся. Будут такие масштабные строительства. Медицина станет более доступной. Врачей будут приглашать. Даже какая-то знаменитая клиника откроется. Скорее всего, в Ташкенте откроется клиника. И там э, прям вот такая станет, э, знаете, такой врачебный оплот. И туда будут из э, всей Азии ездить потом лечиться. Высокие зарплаты дадут, врачей пригласят. Купят оборудование. Прям целый такой больничный городок. Реконструкция старого, старой мечети. И рядом построит медресе, наверное, да, потому что видно духовная школа. Начнутся очень сильная охота на радикальных, вот, религиозных деятелей, начнут их арестовывать. Там прям есть такой, такая закрытая община, там аж гаремная система, прям закрытая община, где они живут, и вот начнут их под них копать, и вытаскивать наружу, и арестовывать. Очень серьезно за это взялись, потому что... Начали пропадать женщины, начали уходить туда, начали... И вот, вот это вот трафикинг женщин, да, вот в разные страны. Возвращение женщин из Арабских Эмиратов, украденных женщин, которые были в неволе, в сексуальном рабстве и так далее. Очень такие вот перемены... Где-то такие э, немножко страшноватые для начала, да, которые будут потрясать сознание. Но, но нужные перемены. В Бухаре построят какой-то большой зал концертный или стадион. Э, ну, прям... Открытый такой, недалеко от какого-то знаменитого музея, исторического музея. Возрождение национальных танцев. Спектакли на историческую тему. Наверное, Узбекистан будет вот, более-менее из всех стран, более прорусский останется. Дальше. Найдут месторождение, месторождение драгоценного камня, который никогда не было там. Найдут случайно. Дальше. В Ташкенте будут строить некий комплекс и найдут подземный город. Этому городу много тысяч лет. Может, больше пяти тысяч. Найдут э, какой-то атрибут, связанный с Амир Тимуром. Я надеюсь, вы поняли, кто это. Это Мирлан. Вот некий такой атрибут э внезапно найдут, покажут по стране. И даже будет некий фестиваль, посвященный этому. Умрут три знаменитые женщины. Может быть певицы, скорее всего певицы, актрисы вот ну такие общественные деятели. Время свадеб постоянно вы будете из России, из других стран уезжать на свадьбы к родственникам, прям время свадеб рождения в, Узб... в Узбекистане. Наверное узбекский народ прошел свой ад и Решили постепенно ослабить вот эти все испытания, постепенно дать этому народу отдушину какую-то, чтобы они уже могли постепенно стать на ноги. Один из богатых стран во время Советского Союза. Помните фильм «Ташкент. Город хлебный»? Всех беженцев, детей эвакуировали туда, как раз в Узбекистан. До наивности добрые люди иногда, вот до наивности. Поэтому э, вот эта черта наивность, доверчивость этот народ, собственно, изгубил. Потому что они очень много позволили другим на своей земле. И когда уже очнулись, практически ничего им не принадлежало. Все скупили, все забрали, понимаете. И теперь они работают на этих крупных магнатов. Дальше. Поля будут раздавать между крестьянами. И поголовье скота в сельском хозяйстве, там в каких-то фермерских хозяйствах будет увеличиваться. Нет, для Узбекистана хороший год. Хороший. И самое главное, ваши родственники поменьше денег будут просить, уже полегче станет жить им. Наконец-то отстанут. Так что если они скажут, что они плохо живут, скажите, не звездите. У вас все нормально, мы уже слышали. Нечего у нас постоянно просить, а то привыкли. Привыкают к хорошему быстро привыкать, знаете. Им же кажется, что здесь люди прямо на улице деньги собирают. Они не представляют, насколько это непросто и нелегко в чужой стране, будучи чужим, всегда второсортным, подниматься. Они на самом деле не представляют просто. И они не понимают, что у них более спокойная жизнь, потому что они в своем доме, никто им не скажет, уезжай, там, я сдаю или продаю. У них морально, душевное спокойствие. И так уже получается, что те, которые работают, люди здесь, да, они как-нибудь живут, чтобы туда отправить. А там живущие родственники ни от чего не отстают. И дни рождения, и свадьбы, и все, все как положено. По полной программе. Вот как получается. Но при этом почему-то всем кажется, что все в России живут просто шикарно. Я думаю, что на этом достаточно для Узбекистана. Пойдемте далее. Грузия. В Грузии начнут умирать старые э -э, лидеры, интеллигенты. Вот интеллигенция, актеры. Есть люди, без которых нация сиротеет, понимаете? Вот есть люди-легенды, есть люди, на которых держится мораль и совесть народа. Вот эти люди начнут умирать, уходить. Часто будете прощаться со знаменитыми, великими людьми, которые были просто душой и сердцем преданы своей нации своему народу. В Грузии снимут фильм «Старые части Тбилиси». Очень замечательный фильм. Он даже будет получать номинации разных стран. Как один из лучших фильмов. Иностранных фильмов. Вообще... Грузинские фильмы, грузинские комедии, они всегда были на высоте и всегда сравнивали вот с итальянскими актерами Как они с душой играют, они живут просто в этих фильмах. С ними никто не сравнится, особенно грузинские комедии. Жаль, что сейчас уже так не снимают. В то время вообще замечательно снимали. Ну и знаменитости начали уходить. Те самые актеры которые были вот... Основа киностудии Грузии. Дальше. Начнется... Вот создадут такую партию, организацию из всех народов Грузии. И начнется вот просто пропаганда братства. Народов Грузии. Понимание друг друга. Возрождение древних традиций. Вот это вот дух единства, как при царице Тамаре, начнет возрождаться. Уменьшатся все-таки антироссийские эти выкрики. Начнут судить чиновников, начнут судить судьи. Опять парламент Грузии начнет меняться. Далее. Опять лидеры женщины политики. Начнут брать вверх В Грузии в селениях начнется прямо вот какое-то такое одержимое строительство мостов, асфальтирование дорог, ремонт из школ. Как-то они этот год в Грузии тоже возьмутся за сельское хозяйство. экономический такой хороший год доступно станет жилье более откроются новые предприятия но с турцией испортится отношения с Турцией будут такие нехорошие происшествия, в частности в Батуми. начнутся волнение, волнение народа. Именно с требованием э, запретить им покупать земли, покупать какие-то большие концерны. А турки закупают там все практически. Вот в этом отношении год народных волнений все же. Еще раз ждите против цветных братьев шествие. Будет большое шествие э, духовенства. Прям акция какая-то. Чуть ли не несколько недель они будут ходить по Грузии. Это будет сниматься, они будут собирать народ, они будут э, напоминать о патриархальных традициях, обычаях и так далее, и так далее. За похищение девушек грузин начнут более строго карать. Закон ожесточится, и он будет применяться. В школах агрессии детей. Вот какая-то агрессивная среда в школах. И постоянно начнут в школах ревизии, в школах проверки, уход директоров школ, попытка детей к суициду и так далее. Школы начнут реформировать, потому что в школах что-то не так. Слишком... Много позволено подросткам. Но, к сожалению, рост наркомании большой. И большая гибель молодежи. Далее. Народ встанет против игровых автоматов, против казино, против вот подобных э, учреждений. Они, в принципе, за городом, но... Есть и в городах, есть и такие в подвалах, которые будут требовать их убрать. Убрать те, которые рядом со школами. В Грузии построят такие маленькие поселки для... То есть детские городки называются. Для детей-сирот, для детей, которые без надзоров, которые брошены, у которых там родители безалаберные и так далее. И их будут воспитывать приемные родители, которым все дадут и всем обеспечат. Дом, возможность, транспорт, деньги, еду и так далее. И вот они будут создавать такие семьи, Селение из таких семей. А потом эти дети там же <coughs> будут строить свои дома, будут создавать свои семьи. И через много лет это селение прям превратится в такое, знаете, как бы начало какого-то нового проекта, который даст толчок тому, чтобы дети имели возможность достойно жить, получать образование и строить свою семью и при этом под надзором государства. Беспризорные дети начнут заниматься безнадзорными животными и осудят посадят человека, который занимался этим всем и прикарманил большие деньги. То есть, которые были отпущены именно на, на вот это все дело. Далее. Полиция. Полиция начнет какую-то там. Какую-то акцию по примирению и возвращению как бы уважения доверия народа, наверное, будет называться навстречу к своему народу. Будут проводить переэкзаменовки, новые правила общения с гражданами и прочее, прочее. Одним словом, нажмут на полицию, придет новый, новый руководитель, новый министр МВД, и он совершенно иных взглядов патриархальных, поэтому полицию начнут как бы так проверять и контролировать более, чем раньше. Далее. Военных таких операций в Грузии не предвидится в ближайшее время. Постепенно начнется агрессивное отношение к американским ставленникам. Они себя не оправдали и... Грузия начнет их вытеснять оттуда. Далее, в принципе, для Грузии, ну вот не считая этих волнений и прочие, год сам по себе благоприятный в экономическом плане и так далее, хотя. Еще раз говорю, что вот именно наркомания среди молодежи очень сильно и смерти знаменитых людей, то есть мэтров таких, знаете, ну, которые уже время уходить, ну, собственно, они прям часто начнут уходить. И большая перемена в духовенстве Грузии. Не хотелось бы даже думать и говорить об уходе да, главного лидера церкви Грузии. Не настраивать людей на это. Но ну, по крайней мере, есть некая трагедия, связанная э, с грузинской церковью, после чего начнется разлад, И приход новых цер церковников со своим уставом в грузии проснется вулкан и местами будут землетрясения Кура опять выйдет из берегов но на сей раз такие разрушения не причинит как тогда но напугает. Сильно напугает людей, которые те годы помнят. Династия Багратиони, скандал связанный с ними, покупка какого-то крупного земельного участка, постройка нового какого-то знаменитого здания э очень напоминающий крепость средневековья в грузии войдет в моду э в домах делать такую обстановку средневековой грузии знаете минимализм камни э шкуры зверей э то есть, вот кинжал, там меч и так далее. Вот что-то, вот такой минимализм. Даже в ресторанах, даже в таких ночных клубах и прочее начнут вводить вот эту вот моду возвращения к национальным строениям. И в Грузии будет построен такой Развлекательный комплекс очень похожий на башню, на такую староживую средневековую башню. Как-то даже и назовут, может быть, картли, что-то в этом роде. Снимут мультфильм про этнарха Грузии. Картлос. Исторический цикл программ, посвященных средневековой Грузии. Снимать и показывать в школах. Появится некая такая игра, историческая игра для детей, которые начнут по телевизору транслировать. Далее. Обнаружится могила знаменитых Эристави. Чтобы вы поняли, это в переводе означает глава народа, главы народов, знаменитых Эристави, то есть князей. Кладбище, там, то есть целая усыпальница. И оно будет в каком-то таком, знаете, фундаменте старой советской школы, которая полуразваленная. Вот они это все снесут, чтобы там что-то построить, и вот найдут. Это будет очень такая находка, которая вдохновит народ. Невзирая на всемирную моду, в Грузии войдет в моду черный цвет. Грузинки вообще любят черный цвет носить. Это между нами. Они любят. Я в детстве тоже все время носила черный. Мне нравился черный цвет. Во-первых, черный цвет, он такой, знаете, как-то подчеркивает фигуру, потом выглядит так более строго почетно что ли, хотя это цвет траура, но в любом случае вот будут носить черный цвет, любовь к черному вернется. Головные уборы войдут в моду в Грузии, женские головные уборы национальные, очень похожи на хевсурские головные уборы с крестами, вышитыми и прочее. начнут их прям носить и очень много Далее пойдет в моду деревянные украшения, деревянные бусы, деревянные четки, деревянные кресты, деревянные какие-то изображения дерева, браслеты деревянные, коричневые такие темно-серые, вот, вот такой окрас. Далее. Северная Грузия ожидается такие наводнения, не разрушительные, но наводнения. Еще. поджигание ферм людей, конкуренция, вот такой вот подлые поступки. Их потом найдут организаторы, такая маленькая молодежная банда, которая этим занимается. Поджог старинного кладбища. Это сделают сектанты, хотя потом будут сваливать на то, что это значит, сумасшедший, душевно больной. Но на самом деле такая нехорошая организация, ну, как секта подняла голову. Они считают, что вот эти все памятники и прочие они как бы надругательство над памятью, что вера не позволяет, что это превращается в место поклонения и все прочее. Вот такая вот бредятина, но их поймают, потом это запретят, и будет прям судебное дело, очень серьезное. Так. Наверное, пока все. Я ограничусь этой частью, потому что информации очень много. И про другие страны, естественно, я расскажу уже во второй части. Буду постепенно, вот в этот месяц, постепенно по частям снимать и выкладывать. Я про все сниму, все, что обещала и говорила в начале года. Пока что переварите эту информацию, особенно те, кто из этих стран, да. И остальное поэтапно буду снимать. Всем удачи и до новой, не нового эфира, до нового видеоролика, до новых предсказаний в ближайшее время. Мне нужно немного набраться сил. Очень много информации, которую нелегко все передать.